Прямо сверху. Блин, у меня... Редактор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 Ну, Так, зеленый буклет там средний. Каждый судья сам стоит, да? Право чисто про. Сверху я Свой средний. Merci. Merci. Там Так, две палки уже. зеленого цифрового. Non, mais de plus, on se déjeuner en ce moment. On Ну Yeah, en Gracias. что же мы You know, she's still yes. Это следует себе от желтого себе от желтого Хороший. Хороший дурачок. Потому такого закрытого... я так. Ничего, что Продолжение следует... А. 62, что ли? 62. 62. 62. 62. 62. 62. 62. 62. 62. 62. 62. 62. 62. 62. 62. 62. крестов? 62. 62. 62. 62. Там получается 56, 9, 1, 2, 7. А, это 9, 1, 2, 7. Это значит... 7. Ну тебе все равно не хватает? <пока> Нет, не хватает. Ну сколько мне надо было бы интересно знать? 33 и 7. 40. И 14. 54. Ну 7, он крестов. А, понятно. Тридцать три и семь, сорок и четыре, пятьдесят четыре и Красного. Красный. Красный да. Ну, вот, если подскажу, последний... по себе по вот Да да, да, семья. А Джон Красный So just себе играют в желтую. Позвольте себе от Donc, on dit, on est classique, on est Особенно субботними Спасибо. Прямо. Лучше Своего чистого Своего чистого Конечно, Я его посчитаю. Он любит. Ну, очевидно, что у них есть такая игра. Нет такой игры, очевидно. Две палочки. Две палочки. Или это полку? Тебе до 60 уже. Да, мне... и тебе оба надо, и мне оба. Тут в последнем уже игра. Поэтому какая разница, какие задевать. そこそこ <laughs>